Продолжаем разбор тургора суровой части. Сейчас Миша расскажет и условия, и решения. Вот это условие я даже еще не вникал, поэтому я прям буду слушать, как и все. Ну я надеюсь, не облажаюсь. Ну ладно, это шестая задача. Значит, какое условие? У нас есть человек, Петя, и у него есть несколько 100-долларовых купюр, или 100-рублевых купюр. Ну, 100-рублевых купюр. Значит, вот у нас есть Петя, и у него 100-рублевые купюры их ровно x. Ну, да. Конечно. Обозначим за x. Вот. Обозначим их количество за x. Хорошо. Он покупает книги. И, значит, если, если книга стоит больше, чем, больше, чем 100 рублей, больше, больше либо равно, чем 100 рублей, тогда он платит за эти книги только 100-рублевыми купюрами. При этом он может получать сдачу мелочи. Мелочь ну, выдается в монетах по 1 рубль. Ну и она мелочь, да. А если у него есть книга, если он покупает книгу, которая стоит меньше, чем 100 рублей, ну, соответственно, тогда если у него хватает мелочи, чтобы оплатить эту книгу, он платит только мелочью, а если не хватает мелочи, тогда он отдает 100-рублевую купюру, ну, соответственно, если она у него есть, и получает, соответственно, сдачу. Опять-таки, эту мелочь. И обнаруживается, что после того, как он истратил все 100-рублевые купюры, то есть у него э, не осталось 100-рублевых купюр, но осталась какая-то мелочь, он истратил ровно половину своих денег. И вопрос, мог ли он э, истратить больше 5000 рублей, больше либо равно, чем 5000 рублей. Хорошо. А значит, как я это решал? То есть, он строго по алгоритму, вот который ты описал. Uh, да. Uh -huh. uh, давайте попробуем рассчитать количество мелочей, которые он может... максимальное, которое он может получить с дешевых книг. Дешевые книги, которые меньше 100 рублей. Uh -huh. Значит, докажем, что с них он получит не больше 99 рублей мелочи. Uh, значит, как это делается? Докажем по индукции. Если есть одна книга... Ну, очевидно, с нее не получить больше 99 рублей мелочи, потому что если она стоит один, мы получаем как раз 99, а если меньше, 0, невозможно, неотрезательное число. Вот. Хорошо, значит, пусть он уже купил э, он уже купил несколько дешевых книг и с них получил Y мелочи. Ну и Y, по нашему предположению, меньше, равно 99 рублей. Хорошо. Возможно, у него есть еще какая-то мелочь с дорогих книг, купленных им. Но мы это пока забудем. Вот. И, значит, во-первых, первое наблюдение. Вот, пусть он следующая книга дешевая, которую он купит, будет стоить x рублей. Тогда, во-первых, x должна быть больше, чем y. Ну, потому что если x меньше или равно чем y, то он возьмет вот, эти 90, вот эту мелочь и оплатит x только с помощью этой мелочи. Количество мелочи уменьшится, и предположение индукции работает. Mm -hmm. Хорошо. Пусть x больше, чем y. Тогда что это значит? Это значит, что минус x меньше, чем минус y. Но тогда... Ну, это мы просто умножаем на минус 1. Mm -hmm. mm -hmm. Прибавляем 100. 100 минус x меньше, чем 100 минус y. Mm -hmm. И переносим y в левую часть. Получаем, что 100 минус x плюс y... Меньше 100. То есть меньше либо равно 99. Но заметим, что 100 минус х это количество мелочей, которые он получит из этой книги. А y это которое у нас уже было. И значит за вот эту книгу плюс ту, та мелочь, которую он получил за прошлые дешевой книги, это все равно меньше чем 100. Yeah. Значит, по индукции доказано, что не больше 99 рублей за дешевые книги. Ну и мы можем это сделать просто э, взяв... Первым своим ходом книгу за 1 рубль. Ну да. И получить 99 мелочей. Хорошо. Теперь дорогие книги. Ну, во-первых, можно заметить, что с любой книги мы можем получить не больше, чем 99 рублей мелочи. Просто по модулю 100 остаток. Ну, 100 минус x ну, по модулю, да. да. Значит, пусть он берет книгу за 100 рублей. Тогда он убирает 100 рублей купюр и вообще не получает мелочи. Это нам невыгодно делать. Хорошо. Значит, пусть он берет книгу за 101 рубль. Тогда он платит за нее 101 рубль, соответственно, и получает 99 рублей мелочи. И 99 это максимум, а 101 это, соответственно, минимум, который он... 99 это максимум среди мелочи, а 101 рубль это минимум из тех денег, которые он заплатит, если сделает рационально, то есть не 100 купит. Вот. И, значит, получаем... Ну, мы знаем что он потратил ровно половину своих денег. То есть то, сколько он получил мелочи, равняется тому количеству, которое он потратил на книге. А сколько он потратил на книге в оптимальном варианте, то есть когда у него больше всего мелочи. Это один, который за первая книга, плюс 101х, потому что, каждая следующая книга стоит хотя бы 101. И это должно быть равно 99х. 99, э, да, 99х это то количество, которое он получит за вот эти сто одну книгу мелочи и плюс двенадцать, которые мы получили за хлявы за вот этот один. А что такое x? Я забыл. X. X это будет количество тех книг, которые он купил дорогих. А x это количество купленных дорогих книг? Ну да, у нас уже немножко поменялось. Ну дешевых он купит одну, Ну понятно. Да, значит x он купит дорогих книг. Вот хорошо. Значит справа что это такое стоит? Вот это количество мелочи. А вот это количество, то, что он заплатил, они должны быть равны по условию. Вот. И тогда заметим. Э, ну, значит, решим уравнение. 2х. Это вот, вот отсюда 2х. Ну да. из ну да, сюда 8. вот это 1. Это значит равно 98. И, следовательно, х равно 49. То есть, он не сможет получить мелочи больше, чем 99 на 49 плюс 99. Ах. Равно 50 на... на э, сколько там? На 99. Это максимальное количество мелочей, которые он может получить. Но заметим, что вот это меньше, чем 5000. Ты, это 4950. Нет. Ну и все. Да. Дрова. Он значит не сможет. Да, крутяк, крутяк. Крутя. Все.